Что рисуешь? Твою мать, что мне ей ответить, если скажу, что Оса, она не поймет и подумает, что я чокнулась. Что сказать, чтобы показаться адекватным человеком? Да просто всякое там. Людей рисую. О, аниме что ли? М -м -м! Какое в жопу аниме до усаных диснеевских принцесс глаза позже, чем у моего персонажа. Ну... Но... Типа, А чё она лысая, у неё что, рак? А чё ты такая тупая? У тебя что, аутизм? Ну, я ещё волосы не нарисовала. А чё худая такая? Ну, это стиль такой. О, а можешь Наруту? Боже, отъебись. А покажи, чё там ещё есть. Уважай личное пространство-то, в конце концов. Эээ, а, погоди, я ещё не дорисовала. А, ну ладно. Ага, <рисовать> да, видели, сидит, рисует, <рисовать> Блядь, чувствую себя как животное в зоопарке, хотя животное это точно не я. А ты что, типа художник? Нет, блядь, писатель фантаст. Но тип того, да. А нарисуй меня. Сука, я так и знала, что ты это скажешь. Я просто так не рисую. Че, в смысле, ты деньги, что ли, берешь? Ну да, рисование это ведь тоже работа и тоже труд. А Любая работа должна оплачиваться. Да любой так может, даже я так могу. И вообще, твоя подруга, ты мне бесплатно должна рисовать. С каких пор я твоя подруга? Ты вообще кто? Ой, ты такая меркантильная, боже. Я просто твой рисунок сейчас фоткаю и выложу. И скажи, что это ты меня нарисовала. Вообще никакой разницы. Галина Хуиловна, там Настю карандашом прыгнули.